Почему необходимо прививаться от гриппа? Грипп э, опасен своими осложнениями. Грипп открывает ворота для присоединения бактериальной инфекции. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете все самое важное о вакцинации против гриппа. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы получить памятку о видах вакцин против гриппа. Почему необходимо прививаться от гриппа? Поскольку это одна из самых наиболее распространенных видов инфекций, которые ежегодно включают в себя заболеваемость до 30, иногда даже до 40% процентов населения. Взрослое население переболевает от 5 до 10 процентов, а чаще всего болеют дети. Это 20-30 процентов детского населения ежегодно переносит грипп. Грипп ⁇ крайне коварное и тяжелое заболевание. Возможно, у большого числа людей он проходит бесследно, но, к сожалению, люди, с страдающие хроническими заболеваниями, дети, беременные женщины, люди, склонные и имеющие высокую массу тела, к сожалению, могут часто попадать на больничную койку с тяжелыми формами гриппозной инфекции, с осложнениями гриппа, а также осложнением основной своей болезни, также повышается и летальное число случаев в период эпидемии гриппа. В Японии, например, прививка от гриппа считается прививкой от инфаркта. Почему? Потому что в период эпидемий у больных с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями растет уровень инфарктов миокарда, растет число случаев инсультов, особенно в первые несколько дней после заболевания гриппом, и большое количество эпидемиологических исследований на большой популяции населения доказывают связь проведенной вакцинации со снижением уровня не только заболеваемости гриппом, но и а, инфарктом, кардоинсультом, снижением обострений сахарного диабета и так далее, другими формами тяжелых а, хронических заболеваний. Грипп а, опасен, а, кроме того, своими осложнениями. Это и гриппозные а, пневмонии число которых растет также в период эпидемии, это тяжелые виды пневмоний на третье и пятые сутки, которые практически не поддаются противовирусному лечению, потому что молниеносно разворачиваются, и позднее начало противовирусной терапии не дает эффективно воздействовать эти отропные терапии. Кроме того, большое число описано и наблюдается осложнений в раннем течении гриппозной инфекции, такие как и миннингоэнцефалит, и реанимационные состояния, такие как отек легких, отек мозга, инфекционно-септический шок и так далее. Грипп открывает ворота для присоединения бактериальной инфекции. Это и у детей серьезные атиты, тяжелые двусторонние атиты, иногда гнойные атиты, синуситы и бактериальные пневмонии, минингиты необходимо помнить, что вирус гриппа снижает, в целом подавляет и иммунную систему в целом организма. После перенесенного гриппа наступает некая а некая анергия иммунной системы и присоединение большого числа других инфекций. Именно поэтому очень важно провести своевременную эффективную защиту от гриппозной инфекции. К сожалению, вирус обладает, вирус гриппа обладает большой изменчивостью и способом ускользания от защиты иммунной системы человека. Именно поэтому ежегодно приходится формировать новые вакцины от гриппа. Этим занимается специальная глобальная комиссия под руководством ВОЗ. В мире располагаются более 140 лабораторий по сбору образцов вируса гриппа на основании которых выделяются наиболее распространенные актуальные штаммы, которые передаются в ВОЗ для производителей вакцин и уже к августу-сентябрю месяцу поступают вакцины в продажу и, возможно, и необходимо проводить иммунизацию. Вакцина защищает от конкретного вируса гриппа, циркулирующего в, этом, в данном году на территории, в первую очередь, Северного полушария. Вакцинация проводится, если это ребенок и впервые вакцинируется, то обычно двукратно ребенку младше трех лет в половинной дозе с интервалом 4 недели. Если это взрослый, то в полной дозе, однократно. Возможные поствакцинальные реакции не специфичны. В целом, переносимость основных инактивированных вакцин, которые лицензированы у нас в стране, она достаточно хорошая. Возможные реакции в первые три дня – это какая-то слабость, головная боль, место, болезненность в месте введения которая сам, само собой проходит. Очень важно беречься в поствакцинальном периоде, чтобы не подхватить какую-то другую вирусную инфекцию, что часто мы слышим от пациентов. Я сходил в поликлинику, привился и затем заболел гриппом. Человек не может заболеть от вакцин, которых мы прививаемся, от инактивированных вакцин против гриппа. Гриппом заболеть невозможно. А вот э, схватить какую-то другую вирусную инфекцию, особенно если вы плохо оделись, пошли в, в какие-то в аптеку, в крупные торговые центры, где много кашляющих, заразных больных. Да? Поэтому лучше в ближайшие 3-5 дней поберечься, тепло одеваться, возможно, использовать другие неспецифические методы защиты, как барьерные методы нанесения магии. Мази, закладывание мази в нос, чаще мыть руки, лицо и так далее. Кроме того, других каких-то ограничений после вакцинации, как то там, не мыться какие-то, есть такие особые ограничения до сих пор у нас остаются. Важно просто не тереть место введения вакцины, не растереть мочалкой, быть умеренными в пище, то есть не есть каких-то аллергенных продуктов, тропических каких-то фруктов. Ну и, в общем-то, и все. Да, необходимо понимать, что прививка действует не сразу. Необходимо время для того, чтобы выработался специфический и сильный, и эффективный иммунный ответ. Обычно в среднем это занимает около 10-14 дней. Поэтому и прививаться стоит в сентябре, в начале, в середине октября успеть, чтобы до начала подъема заболеваемости гриппом в начале ноября, во второй половине ноября. Вакцинация, не, конечно, не дает стопроцентной гарантии защиты. По разным оценкам по разнообразных исследований, эта защита – от 50 до 80 процентов вероятность того, что гриппом привитой человек точно не заболеет. Но если анализировать э, э, в дальнейшем результаты проведенной вакцинации и результаты после перенесенного подъема гриппозной инфекции, то обычно среди тяжелых больных, тем более среди там, летальных случаев или каких-то сложненных форм течения гриппа, практически никогда, никогда вы не встретите привитого человека. То есть прививка защищает от тяжелых форм гриппозной инфекции. И надо понимать, что она не защищает от всех разновидностей респираторно-вирусных инфекций. Их на самом деле очень много. Если их перечислять, то не хватит пальцев на одной руке. Прививка призвана защищать от самой тяжелой нейротропной инфекции от гриппозной тяжелой инфекционной патологии, ее осложнений. В современном мире вакцины от гриппа стали максимально безопасны, они не включают большого числа вспомогательных веществ, которые могут вызвать серьезные аллергические реакции у пациентов, страдающих теми или иными формами аллергической патологии, и на этот счет в последние годы а, уже а, большинство вакцин от гриппа разрешены к применению даже пациентам, имеющим серьезные а, аллергические реакции непереносимости а, куриного белка, поскольку а, современные вакцины. А, практически не содержит, ну или содержит следовые количества, минимальные количества белка куриного яйца. Что приятно, что наши отечественные вакцины, например, семейства вакцин Гриппол, имеют э, отдельные вакцины, направленные как раз для э, детей и взрослых, э, страдающих непереносимостью белка куриного яйца. Они не содержат вообще никакого количества этого белка. А в целом необходимо помнить, что распространенность такой патологии крайне редка. Это ну, менее 1% населения может опасаться данного пищевого продукта, поскольку, к противопоказанию введению этой вакцины, являются именно нафилактические реакции, перенесенные в жизни на Прием белка куриного яйца. Это, вы понимаете, это э, удушье, это опасность. Это очень тяжелый вид реакций. Это не просто сыпь какая-то на лице приходящая. Ну, к ним приравнивается также, конечно, крапивница э, при употреблении куриного яйца. Крапивница, отек квинки и какая-то неукротимая рвота в течение первых часов после, э, после еды. Вы со мной согласитесь, что это бывает крайне редко, и поэтому практически противопоказаний к введению противогриппозных вакцин их в настоящее время практически нет. Пациенты, страдающие различными формами эндокринной патологии, в первую очередь это сахарный диабет, а пациенты с ожирением, они, к сожалению, находятся в группе наиболее высокого риска по заболеванию гриппом и тяжелому его течению. Именно они оказываются в отделениях интенсивной терапии в период подъема заболеваемости, и поэтому они должны быть привиты в первую очередь, как наиболее уязвимая группа. Необходимо выбирать время под контролем врача-специалиста, возможно, потребуются какие-то дополнительные лабораторные исследования, подтверждающие стабильность заболевания, и в остальном на фоне проводимой терапии и при отсутствии острых каких-то жалоб и обострения основного заболевания вакцинация совершенно возможна и необходима. Если касаться вопроса беременных женщин, то уже более двух лет вакцинация беременных против гриппа внесена в рамки национального календаря профилактических прививок, то есть женщины в период беременности, в который третий триместр приходится на эпидсезон подъема заболеваемости гриппом, должны быть привиты инактивированными вакцинами. Во всем мире это распространенная, широко распространенная практика, и уже э, экспертами Всемирной организации здравоохранения и другими уважаемыми экспертами в области вакцинопрофилактики большинства развитых стран мира вакцинация против гриппа э, разрешена беременным в любом э, сроке беременности, поскольку беременная женщина рассматривается как иммунокомпрометированный пациент из-за временного снижения защитных сил организма и также как уязвимая группа населения к наступающему гриппу. Поэтому вакцинируя беременную женщину мы защищаем как ее от... Тяжелого течения, который грипп у беременных принимает очень молниеносное течение, осложненное течение. Также именно среди летальных исходов, к сожалению, немало беременных женщин, среди беременных женщин. Также течение гриппа у беременных приводит к преждевременным родам, к рождению недоношенного маловесного ребенка и к другим формам осложнен, осложнений беременности, поэтому очень важно своевременно защитить беременную женщину. А вакцины в настоящее время прошли уже большое количество клинических исследований и зарекомендовали себя как безопасные и эффективные, в том числе среди беременных женщин, на продолжительное время наблюдений. Группа пожилого населения это принимает на себя бремя основных тяжелых случаев течения гриппозной инфекции и, к сожалению, высокий уровень смертности среди пожилых по течению гриппа. Поэтому пожилые люди старше 60 лет. Также должны быть согласно, согласно Национальному календарю российскому привиты от гриппа. У стране используются инактивированные вакцины, они безопасны в том числе и для пожилых людей, они также достаточно эффективны, что проверено на большом числе клинических исследований и на большом числе пожилого населения как за рубежом, так, так и у нас в стране. И поэтому, как уязвимую группу к тяжелому течению гриппа, пожилые должны быть также своевременно приветы. Иммунокомпрометированные пациенты, которые страдают тяжелыми инфекционными заболеваниями, такими как хронический гепатит С, В или ВИЧ-инфекция, эти пациенты должны понимать, что для них опасен каждый случай перенесенного гриппа, как возможным присоединением бактериальных осложнений, так и реактивации своего основного заболевания. Поэтому, безусловно, вакцинация таких пациентов инактивированными неживыми вакцинами, должна быть проведена обязательно и как можно раньше, то есть своевременно, в, раннем, в ранний осенний период. Вообще, курение оно снижает и иммунитет и общий, и местный иммунитет слизистых органов дыхательных путей и предрасполагает таким образом к бактериальным осложнениям гриппозной инфекции, то есть к пневмонии, к синуситам, атитам и так далее, другим осложнениям. Поэтому, если человек курит, то для него течение гриппа также особенно опасно, и ему тоже лучше своевременно защититься от гриппозной инфекции. так же, как и другие все пагубные привычки, как алкоголь и другие, они таким образом тоже предрасполагают Гриппозная инфекции ослабляют иммунитет, поэтому всем таким людям лучше прививаться от гриппа. Широкая вакцинация среди населения – это э, очень э, популярная э, вакцинальная кампания и признающаяся очень эффективной в большинстве развитых стран мира. Еще в 2013 году, э, то есть на период эпидемии 2012-2013 года э, в Соединенных Штатах Америки было привито около 45% всего населения. При этом среди беременных была привита каждая вторая. Это не придумки какого-то нашего Российского Министерства здравоохранения и не какие-то обязательства со стороны Минздрава. Поскольку вакцинопрофилактика, в том числе гриппа, признается наиболее эффективной мерой и прежде всего экономической мерой, защиты от гриппозной инфекции. Ведь ни для кого не секрет, что высокая заболеваемость, смертность, госпитализация приносят, наносят большой урон, экономический урон государству ежегодно. И поэтому Соединенные Штаты Америки вкладываются в государственные системы сезонной иммунизации, которые которая проводится различными формами в рамках школьных программ, каких-то рабочих страховых компаний, других государственных форм иммунизации, только максимально защитить большое количество населения страны. Если говорить о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, для наибольшего эффекта а, против вакцинации необходим охват а, 85% всего населения страны. Поэтому а, об этом говорить надо не только, а, не только в качестве рамок национального календаря профилактических прививок, но и каждого гражданина, а, в целом, а, космополита всего, всей планеты. В наше время Привести, привести вирусную инфекцию можно на самолете за несколько часов, перелетев из Америки к нам в Россию или из другой европейской страны. Этим и опасен грипп, что он очень заразен, легко передаваем, а в условиях, в условиях миграции, в условиях обширного нашего потока путешественников и так далее, это опасно очень быстрым распространением не просто эпидемии, но иногда и пандемии. Подготовка к вакцинации а, против гриппа а, нигде в мире а, нет такого понятия, и она никакая не требуется. Надо понимать, что главное, чтобы человек был здоров. Необходимо, конечно, перед любой прививкой осмотр врача, общий соматический осмотр, необходимо измерение температуры, и что интересно, что за рубежом повышение температуры до 38,5 градусов рассматривается как ложное противопоказание к вакцинации. Это вы можете сами изучить в экспертном сообществе Федеративной Республики Германии. Это не шутка, это именно и рассматривается как ложное противопоказание к вакцинации. У специалистов Альфа-Центра здоровья накоплен большой опыт по вакцинации против гриппа, поэтому, если вы хотите защитить себя и своих близких, приходите к нам. Нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку о видах вакцин.